Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья! С вами снова гид-пароход Киса Елена Диченко, Ося Валентин Землянский. И сегодня мы хотели бы начать наш выпуск с цитаты.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 Вот нам с Леной, наверное, тоже не очень смешно, когда мы слушаем выступление нашего нового премьер-министра Алексея Гончарука, разразившегося большими интервью в украинских СМИ. И мы не смогли пройти мимо так сказать, всей истории его становления в публичной плоскости, начиная еще с момента, когда он стал, был вернее, представителем Офиса Президента. 100 дней исполнилось правительство Гончарука, и, соответственно, именно из-за этого он начал раздавать огромное количество интервью. Мы с Землянским начали их читать и приходить в ужас. Поэтому мы бы сегодня хотели рассказать о том, что в голове у человека, который поставлен руководить исполнительной властью, высшим органом исполнительной власти, кабинетом министров, или, как он его называет, «уряд технократив» правительство технократов. Да, а еще будучи замглавой Офиса президента, уже понимая, что он будет назначен премьер-министром, он начал раздавать программные заявления обещания, и первое из которых касалось коалиционного соглашения. У нас, говорит, есть полтора месяца, чтобы его написать. Это первое задание, которое мы перед собой ставим, оно основное, и точно эту идею не оставим, и все решения, на которые будем реализовывать, там пропишем. Ну, уже на следующий день, через несколько дней, слуга народа, по-моему, Разумков или кто-то из руководителей партии, заявил о том, что не будет никакого коалиционного соглашения. Вот э, так произошло с первым таким уверенным заявлением господина Гончарука. Ну, кому с кем было заключать, вот же в чем вопрос, потому что коалиция как таковой-то по большому счету... Нет, но коалиционное соглашение прошлой коалиции, оно было э, зафиксировано на уровне э, закона э, в качестве дополнения к постановлению о создании коалиции, поэтому им действительно ничего не мешало свои программные цели и задачи туда прописать. Другое дело, что прошлая коалиция выполнила свои обещания на один процент, но в принципе никого это но зато не беспокоило. Какой? ведь именно в коалиционном соглашении прошлого правительства я напомню, что коалиционное соглашение подписали пять фракций, потом они начали как бы потихонечку отпадать. Кстати, по этому поводу уже возникла вся кутерьма вокруг распуска Верховной Рады, что коалиция как бы распалась в 2016 году. Так вот пять фракций: это была БПП, это был Народный Фронт, это была Батькивщина, это была сада, извините, Самопомощь. И это, кто был пятый, свобода, по-моему. Свободы не было, как фракции. Вот кто был пятый, я сейчас не вспомню. Но не суть важно. Вопрос в другом, что именно в этом коалиционном соглашении была прописана история с энергетикой. С трансформацией как бы рынков, да, введением рынка. Вот этот 1% по рынкам был выполнен как бы на 100%. То есть вот, они его... Вы же дожали по полной программе, несмотря на то, что как бы коалиция распалась. Итак, еще одно программное интервью он дал «Украинской правде» 30 августа, где он заявил, собственно, о своих целях и задачах, что они собираются делать. Да? В принципе, многое из этих целей было отражено в программе правительства, которую мы здесь читали в ролях, да? Но вот Что он еще заявляет? Что очень много осталось постсоветской инерции, и они будут эти вещи устранять, потому что она нам очень мешает жить. В частности, Трудовой кодекс, Жилищный кодекс замедляет экономику. Год он планировал посвятить инвентаризации, построить 24 тысячи километров дорог за пять лет, дорогу на Мариуполь, найти дешевые ресурсы для того чтобы вливать их в экономику вывести госпредприятие из-под кабмина в отдельный менеджмент очевидно по схеме по которой нафтогаз существует и что он еще сказал провести инвентаризацию и загнать всю страну в цифру потому что говорит премьер происходит в канале с госреестрами вот собственно с такого стартанул Стал, стартанул наш премьер. Я тебя тут Под, подкрашу как бы, фончиком. На следующий год, это из, вот из его последнего интервью, на следующий год у нас есть много амбициозных проектов. В частности, проект «Большое строительство». Мы хотим, чтобы с 1 марта страна поехала. И поехала, без кавычек. Чтобы появилось много строительных историй проектов, дорог, сетей, школ, больниц. Мы хотим завершить все недострои, тот же Запорожский мост реально завершить за 2-2,5 года. Я тебе хочу сказать, что вот в его заявлениях э, они, может быть, где-то по сути, с точки зрения целеполагания, они правильны. Но у него абсолютно нет понимания масштаба проблемы и э, механизмов ее решения. То есть все заявления, которые делаются, мы вот бам -бара бам бам бам сейчас... Вот, и вот, вот завтра все появится, по крайней мере, вот то, о чем он он не понимает, о чем он говорит. Вот у меня складывается впечатление, он говорит как бы, ну, правильные вещи, но ему вот положили там, не знаю, методичку или шпаргалочку, он ее заучил. И практически везде заявляют одно и то же. Ну, ты знаешь, прочитав все его заявления и выступления на правительственном портале за эти 100 дней, я могу сделать вывод, что как минимум 50%, а то и больше из них, ему подсунуты пресс-службой, будучи скопированными из архива, да, из опыта и наработок предыдущих премьер-министров. Ну, уже будучи в должности премьера 2 сентября, он рассказал о своих целях. Это вот этот беспрецедентный рост экономики на 40%. Там Китай сразу же пошел курить нервно всей Компартии. Да. Создать миллион рабочих мест и развивать, развивать инфраструктуру еще к 24 километрам дорог, еще 15 аэропортов, 5 морских портов, внутренних водных, водных путей и покрытие территории скоростным интернетом. Да. И обеспечить украинцев высоким прожиточным минимумом, пообещал премьер в первые дни. И в четвертых это, это, это экология, говорит он. Да, вот так Новая, я буду, ну, понимаешь, вот в каждом рисунке Солнца. Новое поколение пришло к власти серьезно и надолго. Мы не остановимся, пока страна не станет развитой и успешной. И у гостей из прошлого, из прошлого, которые привыкли к монополиям, схематозам и серым правилам, нет ни единого шанса против будущего. Вот ты знаешь, мне очень.. Вот, с точки зрения здравого смысла подобного рода вот заявления, понимаешь, как бы, они граничат, как это называется, шизоф, шизофазия, да, по-моему, как бы, когда человек говорит вроде бы складно, но при этом э, содержание самого текста, самой речи, оно лишено вообще всякого смысла. Ну, мы на самом деле сейчас вот так идем по хронологии, чтобы дать зрителю и всем нам возможность понять... Ну, собственно, как человек, руководящий исполнительной властью, правительством, Видит вообще ситуацию, насколько масштабы его видения это масштабы или это какие-то точечные такие вот шизофренические разбросы по разным отраслям. Вот пока мы идем в режиме разбросов, то есть пока мы не слышали от него по состоянию там на начало сентября ничего такого. Да? Вот цифровизацию он начал повторять начался слово «диджитализация», он уже перешел, вот скопировал у русских слово «цифровизация», начал много об этом говорить, о государстве в смартфоне, но проговорился, ну вот если в сентябре это было, как это будет круто, как все реестры мы заведем в один, синхронизируем их, да, то уже к декабрю на эту тему он договорился до того, что оказывается госреестры у нас зарегистрированы на ФОПы – ФОП — это аббревиатура в Украинском налоговом кодексе, которая на русский язык переводится как «физическое лицо предпринимателя». Вот оказалось, как сказал премьер-министр уже в декабре, что вот так. Что оказывается, все реестры, которые есть, это — это... Фопы. Ну, просто пока мы с тобой далеко не ушли еще вот от того, о чем ты говорила, от его ранних заявлений по поводу очень много советского, мы это слышим не только в тех кодексах, которые ты перечислил, аля жилищный и трудовой, но мы это слышим теперь. Ну, отменить... они сейчас отменят трудовой кодекс. Мы, сейчас, мы к трудовому сейчас придем, я просто, в... если мы вспоминали предыдущую коалицию, которую как бы вот загнала в либеральную среду сферу энергетики, то гуманитарная сфера вот сейчас как раз об этом идет речь что очень много мы слышим и от министра новых вот этих министерш министерок даже не знаю как теперь правильно вот сказать мы руководители уже, министерства да. руководителей нет ну просто тяжело как бы въехать руководители министерства образования министерства здравоохранения что очень много советского вот от этого нужно избавляться. Ну, то есть, как бы, верной дорогой идете, товарищи и заветы. Сентябрьские, сентябрьские м, тезисы Гончарука, они, собственно, нашли свое отражение уже сейчас в заявлениях отдельных министров. Еще пример очень любит употреблять разные английские слова без переводов, показывая, что он единственный человек в стране, который знает этот язык. И во многих его интервью я часто встречаю слово «притомно». На русский язык это украинское слово «притомно» переводится как находясь в сознании. при этом он его употребляет в контексте ну вот, притомная цена, притомный менедж притом... ну, то есть он его употребляет в ситуации, в которой в принципе состояние нахождения в сознании оно как бы не, не применяется. Это, это понятие. Я понимаю, что для человека важно вот подчеркивать, что он в сознании тут не. Зачем, пос... зачем он нам все время об этом говорит? Тут не поспоришь, понимаешь? ну человеку же нужно как бы расставлять какие-то маяки, чтобы не потеряться в этой жизни, понимаешь? Может быть, слово притомное является как раз таким словом маяком, да, что он как бы не. Типа путеше... я здесь, я. да не в космосе. Не путешествует там с единорогами, собственно говоря, в розовой вселенной а он находится еще здесь. Как да. раз он заставляет об этом задуматься, да. Э, тоже в начале сентября он сделал заявление о том, что в ближайшие 10 лет креативная индустрия получит четкие и стабильные правила работы. То есть, очевидно, например, думает, что до его появления э, ни одна из инду индустрий правила работы, в общем, никакие э, не получала. Да. Нет, давай так вот, просто в, в, буквально вот сегодня обсуждали этот, эту, эту тему. До появления гончарка здесь вообще ничего не было. Ну вот, выжженная земля, голое поле. Вот. А пришел Гончарук, и тут же появились как бы, заводы, фабрики, пароходы, поля засеялись, там, порты, аэропорты, дороги но, начали Ну вот строиться. смотри, уже через два дня, чем он похвалился в очередном правительственном вот, заявлении на сайте правительственного портала? О том, что он открыл переходы между этажами в здании кабинета министров. То есть я действительно до этого момента, это было очень режимное... Здание, если ты приходишь там, э, на уровень какого-то пятого зама, восьмого помощника, то ты не попадаешь на этаж, на котором сидит премьер-министр. Это была какая-то своя логика предыдущих злочинных режимов, которая и традиционно поддерживалась. Вот человек э, там, на третий день после своего назначения находит э, нужным сообщить о том, что для всех посетителей он открыл все значит, этажи и теперь... Э, вот. Но у него же есть самокат. Ну, не Просто в этом дело. Мы, мы сейчас идем по, по вещам, по его заявлениям, которые человек считает главными а, в своей работе. А, вот так вот. Ну, проблема в том, что то, что они считают главными, и это мы с тобой видим по повестке дня, которая не меняется уже какую неделю подряд, что вызывает определенные сложности, потому что обсуждать постоянно тему рынка земли, а, нормандской встречи. Да, и еще чего-то там, а, и тарифов на газ, там условно. Ну, с землянским устали. Вот честно говоря, да. А к сожалению, в, украинском, в повестке дня украинских СМИ она не меняет. Вот этот перечень он не меняется, он там просто меняется местами, добавляются какие-то отдельные, ну, а-ля там. Петромайданы в, или заявление Гончарука, но суть вот сквозная, как бы она, она проходит постоянно с как бы, вот красный, красными линиями это сейчас, как бы. уже через две недели после своего назначения человеку приходит в голову дать интервью о газете Financial Times и интервью выходит с заголовком Зеленский ищет компромиссы с Коломойским и вот этому как бы так сказать ну, скажем, назовем его Гончарук. Да, Гончаруку пришло в голову через две недели после назначения дать интервью вот об этом. О том, что Зеленский делает все для того, чтобы было хорошо Коломойскому. Разражается огромный скандал. Я понимаю, что он, очевидно, получает звонок с банка с вопросом Леша, ты. Дебил, мягко говоря. И Леша вынужден оправдываться и на следующий день заявлять, что он в интервью Financial Times такого не говорил. И вообще вопрос Коломойского он не обсуждал. Коломойский пропал. И в новом интервью Коломойский пропал. Я встречался со всеми крупнейшими налогоплательщиками, с Ахметовым Живаго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими ограхователями. Нет, там есть вопросы о Коломойском, он говорит... Что и тогда... Нет, но это уже конкрет... Это конкретно. ну То есть он старался не повторяться, что... Виделся ну, не в этом дело, а дело в том, что в ситуации, когда Зеленский переживает э, информационную атаку, связанную с тем, что он ставлен Коломойского, что он не самостоятельная фигура и Украину рейдернул Коломойский после того, как у него рейдернули э, Приватбанк. Э, вот в момент, когда э, президент э, вот такую войну переживает, назначенные им, рекомендованный им Премьер-министр делает вот такие заявления, только усиливает, ну, усиливает врагов Зеленского, ослабляет Зеленского. Вот, и после того, как он начал оправдываться, естественно, ситуация только ухудшилась. Но с такими дру что, друзьями брать что и мощные. на СМИ теперь будут сильно думать, брать ли интервью у такого человека. А, ну, собственно, первый звоночек на Банкову о его притомности или непритомности вот, вот поступил в середине сентября. Но, тем не менее, это никак не отразилось на его, на его позициях. Ну Как, на как его... ты себе представляешь, Зеленский говорит, что я рекомендую этого человека, коалиция голосует. И что через две недели говорите, извините, он долба дятел? Ну, а в ролик, который мы с тобой обсуждали, этого чего не видно. Но вот мы пытаемся, как бы, знаешь, с государственной позиции подойти оценить ситуацию. Вот есть президент Зеленский, да, который, собственно говоря, рекомендовал вот нашего САБЖа, господина Гончарука, на должность премьер-министра, у которого появляются потом такие персонажи, как Милованов, как эти, я их до сих пор фамилии не запоминаю, ни Минздрава, ни Минобразования, потому что это не нужно, или такой, как Бородянский. Ну, то есть люди, которые абсолютно чужды тем лозунгам, идеям и положениям политической программы, которую, с которой выходил Зеленский, с которой он обращался к своим избирателям. Сентя... И, и вот, вот, вот, вот по итогу как? В конце сентября э, премьер дает э, брифинг и говорит о том, что правительство внесло первые два законопроекта. Так вот, эти первые два законопроекта состояли, были такие. Это легализация горного бизнеса и легализация добычи янтаря. Дальше он заявляет о том, что они подготовили программу действий правительства, и это большой, не похожий на предыдущие программы действий правительства документ, что там человекоцентричные цели, и что они сделают красивую, яркую презентацию в слайдах. Угу. Первые два законопроекта правительства. Угу. и горный бизнес, который должен принести в бюджет 3 миллиарда всего гривен, это если на 25 разделить, то это вот… Да, в 4 раза меньше в долларах и ой, то есть в 25 раз меньше в долларах и легализация добычи янтаря. Который упал в цене сегодня на мировых рынках. Нашим основным акционером является украинский народ. Об этом мы договорились с президентом. Вот, собственно говоря, особенно с учетом того, что украинский народ отношение к легализации азартных игр точно такое же, как и к легализации земли, более 60% украинцев против подобного рода решения, Но у нас опять э, от имени народа вчера подорожала колбаса. Понимаешь, вот под, в такой логике, собственно, так они точно так же работать. от имени народа. Уже в середине октября он э, делает заявление о том, что с 15 до 20% дохода домохозяйства увеличился э, тот объем, который домохозяйства должны платить за жилищно-коммунальные услуги. То есть они обещали, обещали, обещали, что они снизят... Э, этот процент в итоге э, проходит месяц, они его повышают. И с апреля он анонсирует э, изменение формулы начисления субсидий. А я напомню, что речь идет о том, чтобы уменьшить количество субсиди... субсидиантов и ужесточить требования к тем, кто имеет право получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ну, вот, пох... собственно, все, что произошло от имени народа. По-хорошему, это э, условия, которые находятся в действующем меморанде с Международным валютным фондом кстати, не поленился, поискал еще раз там действительно, то есть смотри, вот он там, если мы плавно будем двигаться как бы, к Международному валютному фонду, в разговорах с МВФ мы, мы говорим сами, мы хотим расти, вот план, который мы просим вас поддержать, вот реформы, которые мы хотим делать, эти реформы требуют ресурсов, проблема состоит в том, что МВФ действительно ничего Украине по большому счету не навязывает, если кому интересно, он может нырнуть в текст меморандума и посмотреть, что он пишется от лица Украины. То есть Украина берет на себя определенные обязательства. В том числе, кстати, как там весьма размыто, вот тут по поводу рынка земли в основном, как бы говорилось, там весьма размыто, вот в меморандуме предыдущем, который подписывался еще Гройсману, что мы приложим все усилия для дальнейшей либерализации, траливали, то есть там нету таких прямых вещей. А вот относительно субсидий, там есть прямые э, обязательства, которые брало еще правительство Гройсмана, и которые, так сказать, перешли по наследству, и Гончарук просто физически не может от них отказаться, если они хотят как-то дальше дружить с Международным валютным фондом, сокращать и в натуральную величину, то есть в объем выплачиваемых субсидий, и количество домохозяйств, которые их получают. Ну, то есть Международному валютному фонду совершенно все равно, каким образом э, украинская власть будет э, уменьшать расходную часть бюджета за счет э, простых украинцев. Да? Это, собственно, там действительно стоит э, подпись э, Гросмана и э, бывшего министра финансов под этим меморандумом. Но по поводу МВФ, что он еще сказал, вот буквально тоже на днях, э, 7 декабря символично говорит Гончарук, что «staff level agreement» Вот он это Вау! так, это так э, с акцентом и пишет, чтобы все еще раз подчеркнуть, что он знает. Этот э, неведомый никому экзотический э, язык англосаксов. англосаксов да. mm. Вот символично, что вот этот agreement мы получили именно в день сотого э, дня полномочий кабинета министров, говорит Гончарук. Вот они специально, говорит, ждали, чтобы вот в день моего первого юбилейчика дать это соглашение и по. Таким образом, что они доверяют уряду технократов. Дальше он говорит, это типа маркер доверия. Дальше он говорит несу светную вещь, которую я не могу ни на что натянуть. Он говорит, что для нас будут дешевые ресурсы для бизнеса и всех украинцев. Это значит, что экономика будет расти быстрее. Но дело в том, что кредитные средства Международного валютного фонда направляются только в одном направлении — в золотовалютные резервы для поддержания стабильности национальной валюты. Если премьер э, не знает об этом или, он, или знает, но он проговорился, что они планируют тратить э, кредит МВФ на выдачу э, каких-то кредитов, они, кстати, анонсировали кредиты мелкому бизнесу под 5, 7 и 9 процентов, но не сказали за счет чего. Да, если сопоставить эти два заявления Гончурука, про кредиты и про э, кредит МВФ, который будет значить э, для нас дешевые ресурсы, то есть он практически, он что, под overnight или под Нет, ну, он, тут... он собирается э, взять эти деньги и каким-то образом на них зарабатывать? А, вот самое главное в том, что вот мы сейчас с тобой делаем, анализируя э, заявление господина Гончарка, здесь не привязывать его к реалии, понимаешь, в противном случае, потому что мы сами как бы тогда э, рискуем оказаться вот в этом э, мире розовых пони и единорогов. Касательно МВФ, давай очень четко понимать, здесь нужно просто посмотреть на цифры. Та программа, которая анонсируется, а именно анонсируется, а не подписано, принято. Да, потом, за, потом было официальное заявление о том, что никаких кредитов еще не выдали. Потому а что уже практически да, сказал, он, что мы их потратили. Он их уже да, он их уже расписал. А, значит, последнее совещание а, в директорате МВФ должно состояться 19 декабря украинского вопроса на повестке дня нет. нет. То есть в этом году никто ничего выдавать не собирается. Это первый момент. И второй очень важный момент. Размер программы и размер задолженности Украины коррелируют между собой. Украина должна международному валютному фонду 5,5 миллиардов долларов, 5,3 Программа Международного Валютного Фонда, которую планируется выделить. То есть это называется реструктуризация долга. Никакого роста, никаких дешевых кредитов, никаких стартов. То есть это обычная финансовая, да, большая, крупная, макрофинансовая операция по замещению, то есть для того, чтобы Украина, так сказать, соблюла лицо и чиновники Международного Валютного Фонда в том числе. Давай, не забывай, там же что же люди. И им перед начальством отчитываться. Как это? Вы дали им денег, а они теперь не могут. То есть они должны вернуть, а вот чтобы они вернули, что им нужно? Им нужно дать еще денег, и они же эти же деньги тут же там, условно говоря, через месяц вернут на счета Международного Валютного Фонда. Но Господину Гончаруку это даст возможность нарисовать воздушные замки в Нью-Васюках, так сказать, и ракеты, стремящиеся на Марс. Ну, по-моему, все, все довольны. Ну, то есть и МВФ с деньгами, и украинцы с мечтами, и Гончарук в должности премьера. И по земле. Значит, 2, 2 сентября в программе «Свобода слова» Гончарук заявляет, после проведения земельной реформы отмены моратория на продажу земли иностранцы смогут покупать земли сельхозназначения при условии регистрации юрлица и уплаты налогов в бюджет государства. Продажа земли принесет в бюджет 15 миллиардов гривен, а фермеры получат дешевые кредиты под 14-15% гривен, чтобы они могли тоже купить землю. 19 сентября уже на конференции «Земля как фактор развития украинского села», Очевидно, Видно, там были фермеры и, собственно, те, кто на этой земле работает, он заявил, что украинскую землю смогут купить только украинские граждане и украинские компании. Да. 25 сентября, то есть уже через 6 дней, Правительство регистрирует в парламенте законопроект о продаже земли, где нет никаких ограничений по поводу иностранцев. Иностранцы могут покупать эту землю. А 22 октября, очевидно, получив уже по полной за все свои вот эти вот хаотические передвижения, он в интервью на правительственном портале заявляет, возможно, иностранцы будут договариваться с нашими локальными юркомпаниями и находить другую форму общения. Да? Ну вот собственно такая история я завершу по земле я тебе поставлю жирную точку 7 декабря РБк. Люди должны убедиться, что все действительно меняется, потому что появление рынка земли в условиях безвластия, Беспредела – это одна история. А появление рынка земли в цивилизованной стране, в которой есть кадастр, можно защитить себя в суде, работают органы юстиции – это совсем другая история. Принципиально разные вещи. Ну, то есть нельзя не согласиться с господином Гончаруком, что появление рынка земли в ситуации беспредела, который на сегодняшний день творится здесь – это действительно одна история. А вот как бы появление рынка земли, когда работают государственные институты, это совершенно другая история. Принципиально разные вещи. Ну, нельзя же не согласиться. Ведь еще раз, по сути, все сказано верно. да, вот По форме вернее. А по сути, он же говорит как бы, ну, как бы вещи, которые прямо противоречат его же заявлениям. Как бы относительно того, как, какими так сказать, семимильными шагами украинская экономика после продажи земли рванет в, сказать, к сияющим вершинам коммунизма. Ну хорошо, капитализма. 29 октября на форуме в Мариуполе это был инвест форум по поводу реинтеграции донбасса я честно говоря не поняла что после этого форума как это связано с реинтеграцией но он заявил о том что они представили 120 готовых инвестпроектов на эту тему на тему реинтеграции донбассу с мировым банком запускается фонд международной партнерской поддержки для возобновления реинтеграции донбасса. Да. И среди важных документов, которые были подписаны, это меморандум с операторами, тремя операторами четырьмя операторами сотовой связи о перераспределении частот на Донбассе, то есть очевидно, и покрытие 4G произойдет в результате этих договоров. Да? При этом он обратился к инвесторам, которые присутствовали на этом форуме, с призывом сообщать о коррупции. Ну вот, то есть работают у нас международные инвесторы, работают у нас правоохранительные органы и полтора десятка антикоррупционных органов, да? Но о коррупции должны сообщать инвесторы, потому что это их проблема. А может инвестору проще порешать проблему? Очень символично разговоры в Украине, разговоры о коррупции, это просто, ну... Где-то запредельно, понятно, что в каждой стране это, это явление присутствует. Кстати, сегодня международный день борьбы с коррупцией 9 декабря, с чем я тебя и поздравляю. Мы на какой стороне борьбы? Мы на баррикадах давай вот остановимся на том, что мы на баррикадах, а вот с какой стороны, так сказать, история нас но, уже рассудит. В рассудим. выборе стороны баррикад между Гончаруком и коррупцией я лично выбираю коррупцию, не знаю, как ты, Ну, Быть, так сказать, чувствовать дыхание премьера у себя за спиной я не готов. Пойду-ка я, наверное, тоже за тобой, на тот, на ту сторону, туда, к коррупции, там все-таки как-то спокойнее за себя. Поэтому Давай очень четко понимать, что вся история с борьбой с коррупцией, это навязанная как бы западными корпорациями история, еще с во времен Вашингтонского консенсуса, ничего нового здесь не придумано. Но просто в Украине вот, можно посмотреть везде, как бы в странах там, Восточной Европы или в странах Африки говорится о коррупции. Но нигде это, по-моему, не достигло такого апогея и апофиоза борьба с коррупцией. Ну, то есть, это стало просто заместила национальную идею. То есть коррупция, как наци... борьба с коррупцией как ну, национальная вот, идея Украины. Во всех странах, где э, чикагские э, мальчики объявляли построение демократии, речь шла о том, чтобы отжать все э, ресурсы, которые были у этого государства. И сильными эти государства, в общем-то, назвать нельзя. Поэтому демократия это такая... Черная метка мировой закулисы, которая выдается государству, и дальше его судьба начинает быть в тумане. Да? Вот тут странная вещь произошла с товарищем Гончаруком в начале ноября, 8 числа. Да? Он объявил инфраструктурный бум у себя на Фейсбуке, так и написал. У нас объявляется инфраструктурный бум. Плюс 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов должно быть построено уже в следующем году, заявил он. К работе приступаем снова. Ну, правда, надо отдохнуть, чем сразу приступать там. Да, и... и да... Но... Ну, любая большая работа начинается с большого перекура. Все нормально. Ну -ну. До Нового года курим. Да. А потом, дальше... значит, Все средства массовой информации это, этот бум расцитировали, а пример почему-то взял и удалил э, этот пафосный пост из Фейсбука. И вот тревожно теперь. Будет ли в 100 школ... Может, 100 бум, может при... надо спросить, как дела там у него. Может, привалило человека бумом. Может, инвестиционный бум сменился на инвестиционный бум-бум. Или не бум-бум? Ты знаешь, я думаю, что вот это, он же, то, то, то, что вот мы уже как бы процитировали, то, что страна поехала, страна поедет по той простой причине, что, как мы уже говорили, деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты, я так подозреваю, что к дорогам добавятся теперь еще школы, садики там или больницы. То есть большая часть этих денег уходит, она вымывается из Украины, она уходит на закупку импортных либо строительных материалов, либо импортного оборудования. То есть как бы мультипликатора здесь нету совершенно добавлены. Но ну, деньги не остаются в Украине, они не приносят дополнительные. Они свято уверены, я по этому поводу, кстати, дискутировал с одним из слуг. Они свято уверены, что каждая вложенная гривна принесет им 6 гривен, пока она приносит 2,5 копейки. Может быть, просто мы с тобой чего-то? Потому что моя мы приносит 6 гривен, а государство две с половиной. Может быть и так, если это собственно говоря, да в компании, которые поставляют... Ну, почему? Может же, как бы, вот у нас в офшорной юрисдикции компании поставляют газ. Почему бы им не поставлять битум, кирпич, цемент? Ну, все, что, все, что необходимо для того, чтобы произошел бум. Тогда, да, собственно, на этом и на эти 2% и живем. Бум ца, ца я бы даже сказала. Ну, да, кому бума, кому цаца, -ца, понимаешь? 21 ноября премьер вскрылся и сказал, что это, это была годовщина, шестая годовщина переворота. Он заявил, что революция до заложила фундамент Украины сегодняшней, и за 6 лет много изменилось, общество стало сильнее, а власть прозрачнее. Ну, действительно, учитывая то, что Порошенко удается спокойно разгуливать и устраивать Майданы, и совершенно не нести ответственность за разворованные миллиарды гривен и бюджета, и армии, и всего остального, то это действительно прозрачность власти, сквозь которую можно уйти с любым преступлением безнаказанно. Ну так, а заметь, как бы, это же начинает, ну, рыба гниет с головы, это начинается как бы оттуда, опускается вниз, абсолютная безнаказанность, начиная с Укроборонпрома, это то, о чем Гончаров говорит, и заканчивая такими мелочами, как, например, там неотапливаемые школы в районах. Вот, например, в той Харьковской области, где... Учителя вместе с родителями учеников вынуждены резать лесопосадки. Потому что один из чиновников просто забыл вот ты врешь. провести ты Я вечеров в начале декабря заявил, что все будут отапливаемы, что он все проверил. Я, они, конечно, отапливают. Они дровами-то топят. Ну никто же как бы не отказывает. Топят дровами, но только не за государственные счет, а за счет, так сказать, физических приложений, физических усилий родителей и учителей. И и так, и да. Вот сейчас энергетическая новость, которая, мне кажется, прошла незамеченной. Тебе понравится. Жди. И вообще 28 ноября он заявил, что «сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику до 2000, к 2050 году». Я вот хочу спросить, а, а что, извинять будет со остальной генерации, атомной генерацией, куда ее? Ну, давай так, возобновляемая энергетика – это фетиш, так сказать, развитой демократии и, и прочее, прочее, которое не имеет ничего общего там, с реальным развитием топлива. Понимаешь, вот у нас, интересно, вот за последние 6 лет, то, о чем говорит Гончарух, да, об этих изменениях после Майдана, напрочь из лексикона исчезло слово «топливно-энергетический комплекс», «ТЭК». Я всегда помнил, что он, он употреблялся вот именно так. Топливно-энергетический комплекс. Туда входил и нефть, и газ, и э, генерация, как бы, и угольная <coughs> добыча угля. Вот четыре составляющих, как бы. Зеленая генерация не является ни панацеей, как бы, там, с точки зрения замещения чего бы то ни было. Ни замещения, как бы, там, выбросов co 2 Она не дает стабильности системы. Это фейк. Понимаешь, это фейк, который раскручивается, причем на мировом. Это мировой фейк. И страны, которые, то есть, ну вот э, давай посмотрим, у нас любимый пример Китая есть. Вот буквально вчера, по-моему, Bloomberg сообщил о том, что Китай строит дополнительные 120 гигаватт угольных мощностей. Вот при всем там загрязнении, киотском протоколе, трали-вали пирожки. Китай как бы строит угольные мощности. Хотелось бы задать вопрос, почему? Потому что Китай прекрасно понимает, что ему нужно обеспечивать рост промышленности. Промышленности нужна стабильная генерация. А если вам, ну, как бы самокаты, смузи, барбершопы, то тогда можно и солнечные панели. Потому что они не выполняют вот этой вот функции. А потеряем, как бы, еще и атомную генерацию, ведь ни слова об этом не идет. Да? Нет, так если переход к 2050 и стратегию пишет лично Гончарук, вот здесь, мне кажется... А вся генерация страны должна напрягать. Я извиняюсь, у нас по-моему 25 электростанций по Днепру расположены. Что с ними дальше будет? Да ничего не будет, развалится от времени точно так же, как вот с атомными блоками будет сложнее. Понимаешь, для того чтобы их вывести из эксплуатации, даже вывести из эксплуатации, это ну как бы весьма затратное мероприятие, которое стоит не одну сотню миллионов долларов. Вот в чем проблема. Поэтому атомная энергия, энергия она весьма такая условно дешевая. Потому что постройка блока и выведение блока из эксплуатации – это весьма затратные мероприятия. Я прошу прощения, но города, есть города, которые зависят от электростанции, рядом с стро... которыми они находятся? Ну, города-спутники, по сути дела, которые строились вокруг вместе с этой электростанцией. Которые Если строились менять вместе. систему энергообеспечения города, то это огромные миллиардные в долларах э, затраты, ну, на так... которые местные власти пойти не смогут. Так же, как история с электромобилями. Если ты собираешься переводить, например, Например, там общественный транспорт. Вот во Львове была такая инициатива, она, кстати, заглохла. Я вот за ней так наблюдал, наблюдал, потом раз и все. И они бы они больше ничего не говорят. Там все местные там, автобусы, троллейбусы, ну, короче, все-все-все, чтобы оно ездило на батарейках. Ну, троллейбусы понятно, а все остальное, как бы автобусы, маршрутки, все оно было электрическое. И никто ни секунд не задал ни разу вопрос, ребята, а как у вас там с энергобалансом? Вам... Электричество откуда брать будете? Ну что абсолютно никого не волнует. Главное отчитаться, показать, сказать, нашим международным партнерам о том, как мы семимильными шагами движемся так сказать, в направлении либерализации и э, демократизации а, Украины. Через пять лет Гончарук пообещал в начале декабря, что все украинцы будут э, вакцинированы. Ну, не все, 95%. То есть, примечательно то, что последние 10 лет все соросята и грантоеды всячески разваливали информационно э, систему вакцинации, призывали родителей не вакцинироваться, да, а уже придя в правительство, они, э, они заявили, что надо, да, уже когда мы вышли на первое место по забол заболеваемости кори э, практически в, ну, в Европе точно в мире, где-то мы в лидерах, когда по туберкулезу мы первые в мире по СПИДу практически, да, когда уже в Украину пришла дифтерия, вдруг решили, что вакцинация это необходимо, а пробой в иммунитете уже случился. Но не это поражает, поражает то, что он заявил, что третий год подряд в каждый регион централизованно закуп... закупается в достаточных количествах необходимое норма вакцин. Но дело в том, что в начале 2019 года Счетная палата провела как раз аудит закупок Минздрава и заявила, что последние три года все закупки за госсредства провалены, а деньги не использованы. То он есть. Практически он этим защищает Супрун, из-за которой к нам пришла корь и э, не было даже объявлено эпидемии. Ну ты говоришь информационно, не только информационно, еще и финансово. Вот тоже супрун как бы она торпедировала, да, вот эти вот все, всю систему закуп... переведем на международных закупщиков. И, и ничего не. И вдруг оказалось, что вакцин нету. Более того, опять же, смотри, давай исходить из запроса людей. Людей пугает нет сам процесс вакцинации. Людей пугает качество вакцин. У государства задача, помимо обеспечения вакцинами, информационно объяснить людям, что это вакцины не индийского производства, не, не пойми какой компании. А это вакцины абсолютно... Вы же там про Европу нам все рассказываете, да? Но вот Не хотите в Европе, возьмите в России. Проверенный вариант. Почему? То есть, почему, собственно говоря, мы можем покупать все, что угодно, кроме газа и вакцин в Российской Федерации? Это чего? Стратегический как бы ресурс, вам в этот э, Антимайдан там в Украине. Э, Ты слышишь, вам что поры? я говорю, что они не закупались не только Нет, в России, они нигде не закупались. То есть я очень не, Я просто очень хорошо помню ситуацию, когда народ звонил там, столбняк. Собака укусила, нужен был столбняк. Народ летел в Белгород чтобы купить вакцину, как бы в России привезти сюда, уколоть ребенка. Это были реальные, ну, реальные ситуации, я шейком разговариваю разговаривал, кто же сам мотался туда из Харькова. Но это уже сыворотка, сыворотки точно нет никакой. Вакцина до, сыворотка после. Да? Э, в начале декабря еще смешное он сделал заявление, что для м, глав э, областных государственных администраций это вертикаль... Э, идентичная губернаторам, наверное, в Российской Федерации, будет введен показатель КПИ, коэффициент, ключевой показатель эффективности. Вот я себе представляю вертикали исполнительной власти, вот люди, которые завалены бумагами, чьи полномочия — это контроль и координация работы структурных подразделений, министерств и ведомств. Они будут э, под э, показатели KPI, вот из учебников по менеджменту, затянуты, да? то есть, ну, ну, вот, я даже, даже не знаю, как это комментировать. Будет 3D-портрет Гончарукана, big brother, what you! И чиновник начнет работать сразу в дело быстрее. в том, что да. уже от чиновников в этой ситуации практически невозможно ни критерии подписать, да, ни эффективность его рассчитать. Но самый большой цинизм в том, что правительство же Гончарука и новая власть анонсировала реформу административно территориальной в Украине, согласно которой главы обл. администрации, рай администрации исчезнут, а на их место придут префекты, которые будут за законностью. Вот они будут выполнять кипя. Э -э, да. Такая же смешная история с Укрпочтой. Э -э, глава Укрпочты получает миллионную зарплату, господин Смелянский, при этом он заявляет, что доставка пенсий, то есть основная функция Укрпочты э -э, – это доставка пенсии и корреспонденции в самые отдаленные села и глухие э -э, регионы она невыгодна, приносит огромные убытки Укрпочте, поэтому структура ее будет оптимизирована, и это ставит под угрозу получения там, несколькими миллионами пенсионеров пенсии. Вот. То есть, собственно, смысл существования Укрпочты, по мнению руководства Укрпочты, убыточный. Понимаешь, это такое управленческое безумие, когда деятельность государственных компаний, причем монопольных, естественных монополий, она рассматривается исключительно там, с точки зрения выгодно-невыгодно. Приносит это доход и не приносит этот доход. Еще раз, государ... функционирование государства, как института, как машины, да, как системы и бизнес, это суть разные процессы. Бизнес-процессы государственные, их нельзя мерить там, с точки зрения KPI или с точки зрения доходности. С точки зрения маржи, сколько приносит? 15%, 20% или там 100% дохода? А отсюда и появляется подобного рода заявление. Вот он, вот он мой. Мы уже делаем непопулярные вещи. Такой камин-аут в лед. Точнее, отдельные наши действия иногда кажутся людям направленными против них. Хотя на самом деле это не так. Это он по поводу тарифов рассказывал. Понимаешь, мне это напоминает как бы про анекдот... Достаточно известный про, про это про собаку. Ты не собака, ты курица, да, как бы вот, и вот, вот, вот у нас что, понимаешь, вот. Вы, товарищи, просто не понимаете, какое счастье вам привело. Вы не чувствуете своего счастья, а вы должны почувствовать. Ну, то есть это уже как бы сродни Кашпировскому и чумаку, понимаешь, сейчас, сейчас он зарядит население, как бы, позитивное Ну, вот к началу декабря премьер вообще окреп и расправил Крылья. И сделал такое заявление, адресованное Европейскому Союзу. Функционирование газопроводов на территории Европейского Союза должно осуществляться в четко в четком соответствии нормам европейского законодательства, и чтобы относительно северного потока не было никаких исключений. Вот он научил в жизни страны, страны Европейского Союза. В первую очередь Бундестаг, потому что северный поток, он касается Германии. В первую очередь, это в, находится в сфере компетенции как бы, Бундестага принимать те или иные решения и э, немецкого оператора как бы, относительно там, введения, либо не введения, исключения. Внутреннее дело Германии, оно не касается вообще никого. То есть Германия имплементировала норму, вот эту вот директиву, и все, ребята, как бы, они выполнили свои обязательства перед Европейской комиссией, которая эту норму придумала. А дальше, как бы, это их полное право включать, исключать, заключать, создавать виртуальных операторов. И не господину Гончаруку диктовать, собственно говоря, мерки или э, руководителю немецкого парламента, как бы, относительно того, как, как и чего им делать с Северным Потоком 2. 4 декабря премьер стал, я не знаю с какой ноги и заявил, что его правительство приняло решение ну тоже прорывное, революционное, реализовать пилотный проект продажи древесины через систему электронных аукционов Прозора. Прозора по-русски это прозрачно. Да, они его пишут по латински, как бы, чтобы было слово ⁇ Зора ⁇ чтобы показать, что они смотрели этот фильм. Да. Но дело в том, что через эту систему... Ну, первая попавшаяся новость, которая мне нашлась, это июнь 2019 года. Гослис-агентство говорило о том, что уже более года они это делают именно через эту систему государственных аукционов «Прозора», которая, кстати, тоже, собственно, вся система принадлежит каким-то частным, разработана частными лицами физическими, и все, вся эта база данных государственных закупок находится в распоряжении какого-то частного лица физлица физ. лица предпринимателя. Ну, зато теперь а, тщательнее будут древесину а, продавать. а товарные биржи продают через аукционы древесину уже несколько лет, а может и несколько десятков лет, но зато премьер решил ее еще раз начать. Вот так. Опять же, качественнее, тщательнее, товарищи. Да, да, это вот, я напомню, мы идем по э, тем заявлениям, которые делает премьер, как руководитель э, правительства. да, То, что для него важно, он, он и... Он и заявляет, вот. Ну и сам, самым, по-моему, фееричным является его последнее интервью украинской версии агентства Росбизнес Консалтинг, где он в частности заявил о том, что он не читал законопроекта о выплате пенсии пенсионерам Донбасса. Я напомню, что 700 тысяч пенсионеров лишены такой возможности и все, кто живут на неподконтрольной территории, они практически из-за введенной Гройсманом процедуры верификации не получают пенсии. Но пример сказал, что этот законопроект законопроект, он не читал. Но, он в, курсе. Но он, он в курсе. Он в курсе, да. И когда его спросили о том, разделяет ли он подходы бывшего первого вице-премьера Валерия Хорошковского к реформе таможни, оходят а ходят слухи о том, что он консультирует сейчас офис президента, в то время как подставными лицами являются вот такие фигуры вроде Гончарука. Гончарук сказал, что креативных идей ярких в реформе таможни среди того, что говорил Хорошковский, он не нашел. Ну, говорит Гончарук, я помню, он там что-то говорил об упоре на аналитику, о том, что нужно анализировать товарные цепочки, но не было ярких идей. То есть яркая идея — это то, на что западает мозг премьер-министра. И если таможня — это не креативненько, не ярко, то, собственно, вот... Ну и по, и по налоговой реформе 30 августа, то есть на второй день после назначения, он анонсировал налоговую реформу, но сказал, модель я вам пока не скажу. Да? И когда его сейчас РБК спросила о скандальном законопроекте 12.10, который прошел первое чтение, от которого в ужасе находится весь бизнес, потому что меняются все правила работы на рынке, он тоже сказал, что в общем-то, не особо в курсе деталей этого законопроекта. Вот, собственно, мы прошлись по основным заявлениям премьер-министра, которые он делал Подожди, за... Про налоги. Мы точно будем консультироваться с нашими международными партнерами относительно любых изменений налогового законодательства, которые имеют риски уменьшения поступлений в бюджет. У меня вопрос, а вот, вот эту всю ГОП-компанию, которая называется «Правительство Украины», собрали для чего? Для того, чтобы проводить консультации с международными партнерами? Или все-таки вырабатывать внутреннюю политику, в том числе и налоговую, государство для того, чтобы эта все, вся история работала в интересах украинских граждан. Ну вот, как бы, говорить о том, будет ли налог на выведенный капитал частью налоговой реформы следующей весны, преждевременный вопрос. То есть ФОПы, о которых ты говорила перед этим, это не преждевременно, то есть мы их будем как бы чморить и дальше, а налог на выведенный капитал, это же для уважаемых людей, поэтому мы его пока на повестку дня не выносим. Но ранее он заявлял, что ФОПы, как раз физлица предпринимателей, используется такая вот форма налогового резидентства используется для того, чтобы заниматься контрабандой, поэтому они будут ликвидировать, да? То есть все мелкие кофейни, мелкие какие-то мастерские, маникюрные салоны, которые зарегистрированы как… Ну, люди выживают как могут. Вот они, по его мнению, это вот, главная сфера контрабанды. Ну вот, собственно, мы прошлись по основным заявлениям премьер-министра, которые он сделал за 100 дней. Единственное, чего я не нашла в этих заявлениях, это какой-то системы, и ничего про экономику я не нашла в, в, в, этой, в этом винегрете, то есть каких-то бессвязных и дискретных э, полетов мыслей. Ага. То есть он говорит о каких-то э, тактических моментах, каких-то деталях из разных сфер э, жизни, но, собственно, где здесь было про исполнительную власть и про экономику? Я вот... ну, день простоять до ночи продержаться. То есть, по сути дела, мы можем сделать вот, что за первые 100 дней деятельность правительства – Годчерука ничем не отличается от деятельности э, господина Гройсмана. Поэтому... Но, я просто хочу напомнить, в сравнении с другими премьер-министрами Украины, ну, хотя бы по показателю инфляции, что происходило. Ну, господин Марчук с 400% уменьшил ее до 181%, Лазаренко до 39%, Дурденец до 10%, Кинах после галопирующей 25% процентной Ющенковской уменьшил ее практически до 0%. Да? Азаров ну, в общем-то тоже удержал экономику после, после того, как Юлия Владимировна ее немножко уронила до 22%. Азаров тоже выровнял эту позицию. Но уже даже в сравнении с фамилиями Азаров, Лазаренко, Марчук, Кинах, слово Гончарук, ну вот, теряется. звучит оно так, как звучит. Да, а чтобы вы не думали, что мы возводим на на самого прекрасного премьера всех времен и народов, мы процитируем в конце тоже классика из того же диалога. Но ведь мы не просто смеемся. Наша цель – сатира. Сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И рассылайте наше видео своим друзьям. Пока! Ну, он, на самом деле, 100 дней исполнилось кабинету. Ну, обязательно было вот это делать, <как> когда я начинаю говорить? Так не специально, чего то Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.